Вот что бы было бы на самом деле, если бы раскаленную на газовой плите цепочку нагреть до на красного состояния, а потом бросить ее в жидкий мед? Если кто-то такой не помнит, я уже делал когда-то такой любительский эксперимент на то, что будет, если такой краткий эксперимент, любительский, когда-то несколько месяцев назад, в этом году я делал такой эксперимент, когда что будет, если кинуть мед, там это все расплавить там, или как по красклнным ножом там сквозь так называемую мед, яйцо. Впрочем, на всплывашки, если что. Вот. И все. Ну, впрочем, если сложнее дело, погнали. А для этого нам нужно разогреть так называемую металлическую цепочку, вот эту вот, на, как раз на газовой плите. А потом налить маленькую тарочку, маленькую перцу, порцию меда, чтобы потом по автореагировать, как реагирует все-таки мед на раскаленный металл. Впрочем, погнали. Впрочем, берем вот эту вот штуку. И, так сказать, ставим ее вот эту вот штуку так вот на такую специальные щипчики стоматологические, на так сказать на газу эту что конечно, я хочу вам будет ржать а здесь я вам показываю свои трусы видите конечно делаем так чтобы не это все в общем вот вот видите огонь. Видите этот самый огонь. Поэтому ставим ее нагревать. Если что, все нормально. Почему можно баку положить? Если что, вот так. Чтобы она дальше нагревалась. И все. А мы пока. вот это. Оно должно раскалиться, по идее, до оцикленного состояния. Это бы, конечно, нелегко такое делать. А чтобы успеть, так сказать, все сделать, надо сюда вот налить, сюда вот метку. Помыть ее. Продолжаем делать дальше. Видите? Нечто красное. Он раскалился. Офигеть. Мы должны немножко подождать, пока оно отплавит раскалится. Оно уже ровно раскалилось. Теперь опускаем. Вот сюда. Смотрите. Он скипятился. Офигеть. Я думал, он закипит. Мне не, это все. Ну-ка. О, какой сладкий запах. Капец. Очень сладкий запах. Вообще. пока им делали такое, чтобы отреагировать на что-то, на то, как реагирует этот мед на, такую высокую, такую высокую температуру. Можно продолжить, чтобы показать еще раз, как это выглядит. Поэтому нечего тянуть. Реально, вообще, как мед сам на газ реагирует, интересно. Представьте себе, я вот только что понюхал, реально мед теряет свою пользу и превращает в такую жидкую жижу, напоминающую, ну, как, как чай, там такой, как густой чай, но считается, что это вообще ужас. реально вот что реально произошло с медом и реально он теряет, так сказать, вкус и он реально уже стал таким, как это не очень обычным поэтому надо как-то оттуда вытащить цепочку мы же не будем есть мед когда это все это короче. это реально металл и это очень удивительно то что как раз такое вот чудо произошло напишите в комментариях что что бывает с вашим медом, когда вы когда-нибудь пробовали такое сделать, чтобы проверить мед на, на температуру. И это все. А теперь постараемся этот мед заморозить чуть-чуть. По -по -под, подхолодить постараемся. Мы сейчас продемонстрируем то, то, что не, вы не видели. Если вот что. Вот тут реально мед. Уже подкапал-нибудь. Thank you. Реально. Вы такое вот когда пробовали, с эксперимента с медом Вот, смотрите. Реально. мед практически потерял свою пользу. Ну, почему такой эксперимент... И, кстати, предупреждаю, ни в коем случае не повторяйте это дома. Потому что этот эксперимент используется в качестве законовления, как документальное кино. Ни в коем случае повторять не стоит. Потому что это, может быть, опасно. Поэтому... Поэтому либо это ставьте лайки, подписывайтесь, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк. Подписка. Много лайков, много всего, репосты, я жду ваших комментариев, лайков, всего прочего. И прочее новое видео уже будет там, это все. Еще будет влог за август месяц, всем пока. К нам залетела уже прям уже пчела из-за этого, вот такие последствия. Залетела к нам то ли оса, то ли пчела. Услышала запах и прилетела.